Соответственно, комитет нас в этом поддержал, но они, как обычно, схитрили в этом плане, потому что изначально было сказано, что мы будем заниматься пересылкой документов сами. Благополучно с первой же экспертизы это все легло на наши плечи. Соответственно, сейчас мы эту практику стараемся свести на нет, потому что ну, это лишняя проблема для нас. Конечно, это выручает, конечно, есть такие дела, которые мы смогли остановить, решить на уровне нашего региона, и дальше это не пошло. Но вопрос остается какой? А кому это нужно? Ну, значит, они после нас вторую экспертизу. Это их сроки. Мы им предложили сократить сроки и оставить и возможность решения ситуации на одном конкретном регионе. Привлекать Мы пробовали привлекать специалистов из разных регионов, в том числе Санкт-Петербург и Москва. Могу сказать, что очень приятно было общаться с коллегами, несмотря на уровень, всегда с пониманием, очень ответственно относятся к производству экспертиз и их заключение можно было бы переписывать дословно. Понятно, что у них значительная практика, понятно, что они очень тесно контактируют наверное, со своими бюро судебно-медицинской экспертизы, но, тем не менее, никто ни разу не отказал, оставляя все контакты, перезванивают, спрашивают о результатах, чем дело закончилось. Поэтому у нас был такой приятный опыт. Но я думаю, что мы не будем больше это практиковать. Еще раз возвращаюсь к тому, что мы просто создаем себе дополнительные сложности. Медицинская помощь оказывается в соответствии... Законом о охране здоровья граждан Федерация оценивается на основании действующих и документов. Это порядки, стандарты, клинические рекомендации и критерии оценки качества медицинской помощи. Подробно останавливаться не буду, все вы с ними знакомы. Но, вот как бы банально не звучал этот слайд, вроде бы всем понятен и знаком, но... Э в прошлом году столкнулись ситуации в нашем регионе, когда наш нормативный акт в 100% объеме противоречил порядку оказания медицинской помощи по нарушениям, острым нарушению мозгового кровообращения. Я, к сожалению, не могу рассказать об этом случае, потому что нет еще решения, но вот это несоответствие привело к тому, что пациент погиб Конечно, это все сейчас исправлено, но несмотря на то, что мы очень много об этом говорим на разных уровнях, к сожалению, существ... возникают и вот такие сложности. Может быть, это связано с тем еще, что, наверное, не совсем недостаточно контакта и недостаточно информации у людей, которые формируют вот эти нормативные акты о существующей проблеме. Ну, я имею в виду в регионах. Таким образом, комиссия, когда осуществляет производство по экспертизе, прежде всего обращает свое внимание на медицинские документы. То есть прежде всего в основу выводов ляжет информация, которая находится в медицинских документах. Хотя у сотрудников медицинских организаций и у родственников есть такая не совсем правильная информация о том, что Информ... Данные из медицинских документов можно скорректировать допросами и объяснениями. Но мы знаем, что допрос... данные в допросах меняются при следующем допросе. Поэтому в первую очередь это медицинские документы. Один случай очень коротко расскажу, значит, ситуация. Другой регион привозит нам экспертизу. Мы год с ним мучились, потому что. То, что отражено в медицинских документах, и исход, который был получен, но ну, это как два разных человека. В конце концов, когда уже, видимо, устали мы от следователей, он нас, он приезжает к нам с коробкой. Выясняется, <coughs> доктор переписала историю болезни. то, которая была подлинно, принесла домой. Видимо, немножко сняла стресс, раздорвала, выбросила мусорку. Вечером пришел супруг, еще стресс сняли, поругались, супруга выгнала, супруг ушел вместе с мусоркой и принес эти обрывки в Следственный комитет через год после событий. Конечно, все это восстановили, почерки ее удостоверили, но ну, тем не менее, нам было все понятно, но история очень показательная, поэтому... Во время оперативного вмешательства извлекается вот такое колбасовидное инородное тело. Вы видите, да, с кишки выполнена, вы видите, видите, странный предмет. Вот он выглядит таким образом уже на салфетке. И вот его истинная структура. Вы видите большую хирургическую салфетку, да, которая, очевидно, осталась в брюшной полости, но в данном случае разрешилась вот таким, в таком варианте. Не всегда так бывает. То есть мы видим, что э, салфетка вызвала пролежи кишки, затем стала мигрировать по просвету кишки и вызвала клинику непроходимости кишечника. Пациент был оперирован, была извлечена эта салфетка, но в данном случае все вот так благополучно закончилось. Э, иногда пациенты поступают э, с различными диагнозами. Сейчас э, современная технология позволяет э, говорить уже о характере народного тела. Те же компьютерные томографы говорят, что да, мы, пожалуй, имеем дело, Корпуса Лиэма, да? В прошлом году оперировал пациента, у которого была неорганная, сказать, неорганная киста брюшной полости. Была выполнена не операция по поводу ушивания прободной язвы 12 кишки. На операции оказалась инкапсулированная большая хирургическая салфетка. Вот, как оценивать данные случай? Это ошибка, как мы говорим, или это Халатность или это несчастный случай? Вот э, здесь э, интерпретация может быть совершенно различной, и каждый э, здесь э, ищет свою правду, скорее всего. Да? Тот, кто делал, постарается признать как несчастный случай. С другой стороны, это говорят как халатность. Третьи говорят, что это имело место хирургическая ошибка. Как избежать таких ситуаций? Ну, во-первых... Негостильное соблюдение во время операции технических правил и приемов предупреждающих вставления народных тел. Вводить инструменты и салфетки должен оперирующий хирург. В крайнем случае его ассистент, но под контролем хирурга. То есть мы должны знать, сколько салфеток, сколько инструментов у нас лежит на столе ООО «Медицинской сестры Обязательно после выполнения операции нужно посчитать этот инструмент. Салфетки, инструменты. То есть это... только после этого разрешить ушить рану брюшной полости. Ну вот здесь целесообразно проведение контрольных промежуточных мер, когда бывают какие-то ситуации экстренные, возникает тоже кровотечение, и мы можем наложить некоторые зажимы, они могут потом мигрировать в брюшной полости, и мы можем их забыть. Во время операции... Нельзя отвлекаться на какие-то посторонние разговоры. Иногда приходят и говорят, там, вот соседние операционные там то-то и то-то происходит. Надо бы посмотреть, сходить, помочь, подсказать. Нельзя этого делать. То есть доктор, если он выполняет какую-то операцию, значит, он должен делать именно. Но, к сожалению, у нас бывает всякое. То есть мы люди добрые, поэтому мы ходим, консультируем соседние операционные, возвращаемся, с чего я начал продолжать дальше. Да? То есть вот такие ситуации. Этого, конечно, нежелательно, нельзя отвлекать какими-то посторонними разговорами, оперирующих бригаду. Понятно, что мы должны очень четко фиксировать дренажи, турунды, марлевые салфетки, и, в принципе, пользоваться лучше, конечно, изделиями, которые, так скажем, лицензированы. Но, увы, из-за нехватки порой мы используем из подручных средств разные материалы. Прочность их может быть разной При удалении и влечении дренажа фрагмент может остаться в брюшной полости Оторваться Чаще всего по тем корпорационным отверстиям Которые наносятся на трубку да, С целью дренирования Остался фрагмент, пожалуйста Нам придется делать повторное оперативное вмешательство Ну и последнее что, То есть все эти случаи должны быть обязательно разобраны То есть на каком этапе произошел дефект Неважно. То есть, если, допустим, оперируешь больного, я оперирую больного и нахожу народное тело, то я обязательно сообщаю в ту организацию, где это тело было оставлено. Чтобы они потом могли поднять историю болезни, посмотреть, что там на самом деле было, и обсудить в своем проекте. Потому что если мы это дело будем оставлять совершенно без каких-то последствий, без разборов, то эти случаи могут встречаться гораздо чаще. Мало того, я могу сказать, что вот э, тот алгоритм действий, который я вам сейчас представил, он действительно работает. Я сам был спасен, так скажем, медицинской сестрой операционной, когда она сказала, что нельзя ушевать, нет одной салфетки. Я еще возмущался, а только сказал, что ну все же здесь было, и же сама все видела. Одной салфетки у меня нет, ищите. И, и к моей радости я нашел эту салфетку, должно должна области справа. Она опустилась по флангу туда спалка. Большая хирургическая салфетка. То есть я в конце операции только лишь поблагодарил сестру и сказал ей спасибо, что она, в принципе, спасла меня вот от такой ситуации, которая могла оперироваться. То есть в этой ситуации человек не машина, человек не робот, он тоже устает. И во время операции, когда в особенности не одна операция идет, но во время самодежурства порой приходится делать по 5-7 операций в течение суток, у труды уже никакой. Внимание у тебя притупляется. Поэтому ошибиться хирург может, поэтому лучше, когда действительно вот весь этот алгоритм соблюдается. Тогда таких ошибок будет значительно меньше. Ну и вот по последней ситуации, ну вы уже слышали, что решение суда, это наш доктор в одном из наших районов. Я, до сих пор у меня остается масса сомнений по тому поводу ну, вот, разрыв марки, да, с кровотечением. Ну хорошо, вот в 6 часов он дописал эту дурацкую запись. Будто бы он вправил 5 сальника через полутора сантиметровое отверстие в кубке, отсоединил его от по набросу 27 матка где, если есть окошевые гинекологи? Какой уровень? Кубок? Нет. Значит, дальше. С 6 часов до 12 часов, 6 часов течет кровь. Жива бы она, была, если бы был тогда совершен этот разрыв. Но ну вот я считаю, что нашли крайне. Акушерское гинекологическое сообщество очень активно это дело обсуждало. Ну и хирург оказался в данном случае последний. Тем не менее, они говорили, что да, надо лечить в хирургическом отделении, не надо брать к акушеристу. нас у нее пять беременностей, все ненормальные. И, кстати, по гистологии в этом углу было прорастание плаценты и прилежание плаценты в этом углу. Поэтому разрыв произошел именно, поэтому слабо у нас. Мы тоже майки металли или робуси. Спасибо за внимание. сдвиг а, и растяжение. А, есть включение и прочее, это варианты сдвига, а Поэтому здесь мы видео. Вот это детализации других медиа. В итоге в танце мы предложили определенные а, таблицы, которые предоставляли а, конференция проекта шум и дистендового доклада, где ну, в качестве а, определенной условной картинки можно смотреть на экспертный в случае разрыва сравнить с картинкой а, и предположить а, с достоверностями а, что а, как условия были а, для обзора данного разрыва а, к этим а условиям обстоятельствам относятся ну, удар или компрессионный травм, удар ограниченный или неограниченный травмирующий поверхность, удар, удар. предыдущий куда ограничены линиями, ограничены линиями ручей поверхности, а Вот, значит, вот такую гранатическую систему. Зачем, то как в итоге вот, добавить более-менее наглядно, мы представили макалу, которая задается по внешним обстоятельствам. В целом уже проводились экспертизы с нашим соавтором Илоном Валерием Сергеевичем, Сергеем который, в общем был доволен возможность использования этих признаков для решения этих обстоятельств травм. Он ну, следовал в случае, где а, были нанесены удары руками и ногами а, несколько раз по животу а, с разными местами приложения силы. И конкретно удар под очевидный отросток, вот, вот побеждение печени, он вот, доказал именно вот, с использованием тот же официальный метод. Мы надеемся, что этот метод работает, Будем полезен Спасибо. Спасибо, Иван Иванович. Я, по своей стороне, пожелаю удачной защиты. Думаю, что все пройдет хорошо. Несколько авторефератов мне переданы. Естественно, эти рефераты будут переданы в том числе в библиотеку нашего бюро. Я думаю, что те положения, которые отражены в этой диссертации, найдут свое применение и в нашей практической деятельности. Во всяком случае, искренне надеюсь, что из заключений экспертов исчезнет фраза, которую у нас порой пишут с умным видом. Повреждения образовались от удара силой, достаточной для образования повреждения. Да? Вот, что порой у нас бывает. Ну что ж, перейдем дальше. Я прошу следующих выступающих почетче соблюдать регламент, иначе мы рискуем Очень долго у нас здесь остаться, а у нас программа. И я приглашаю на эту сцену Шклеяру Светлану Евгеньевну, заведующую отделом экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц нашего Бюро, для того, чтобы немножко рассказать о проблемах взаимодействия судебно-медицинских экспертов с правоохранительными лицами. Ой, органами. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Естественно, взаимодействие в повседневной работе правоохранительных органов и судебно-медицинских экспертов способствует своевременно, способствует своевременно и четко решать проблемы по улучшению показателей. Один из важных моментов, определяющих качество экспертизы, является подробная информация следователя исследователя об обстоятельствах дела. Именно при этих условиях эксперт может сопоставить и отследить имеющиеся повреждения в лице, с реальной ситуацией. Но, к сожалению, постановление иногда отправляются на высоком высокопрофессиональном уровне. Вопросы ставятся формальны, без особенностей конкретного случая или просто переписываются и справочки без коррекции. Помимо проведения экспертиз и обследования, мы оказываем и консультативную помощь работникам правоохранительных органов и принимаем участие в следственных действиях. В частности, участие экспертов в следственных экспериментах всегда является желательным и, безусловно, необходимым. Очень разумна и практика привлечения специалистов по судебной медицине к участию в допросах. При расследовании преступлений, сексуальной направленности обязательно проводятся различные виды экспертизы. Одним из основных требований при этом является своевременность их назначения и проведения, а также своевременное и грамотное проведение осмотра места происшествия. В последнее время отмечается тенденция к увеличению числа экспертиз по медицинским документам без обследования и осмотра потерпевших. Зачастую сотрудники объясняют назначение экспертизки, что потерпевшие отсутствуют по месту вытерства, либо невозможных явлений. Но причины не всегда обоснованы, а порой не соответствуют действительности. На данном этапе переследовательствует задача разъяснить потерпевшему важность и значимость своевременного прохождения судебно-медицинской экспертизы и желательно проконтролировать его яркость. При проведении экспертиз в день принимаются, предоставляются подлинные медицинские документы. В своевременности и качество медицинских документов, и копии этих документов очень страдает. Но одной из положительной формы взаимодействия в работе эксперта и исследователя ⁇ это является коллективное обсуждение сложных случаев на заседаниях врачебных комиссий, а также ежегодное совещание, которое способствует успешному расследованию преступлений. Но эксперты нашего отдела... Так активно взаимодействуем и с сотрудниками из кафедры судебной медицины нашей нафтемек-академии. На базе нашего отдела мы принимаем студентов с преподавателями для проведения занятий и семинаров. А также на нашей базе проходят дорогу, интерны и ординаторы. И таким образом у нас идет очень активный обмен и знаниями, и опытом. А также, уважаемые коллеги, Владислав Иванович, правда вышел. я хочу сказать, что Владислав Иванович – это профессионал с большой буквы, его в развитии нашего общего дела очень велик. На его статьях и монографиях выросло не одно поколение экспертов. Число благодарных учеников относится и мы, а также я хочу передать наилучшие пожелания от коллег из Беларуси и Латвии, которые всегда получают книги с кафедры и всегда благодарят. За это. еще студенткой первого курса я стояла у дверей кафедры в судебной медицины а занятия были на пятом курсе тогда, и просила чтобы меня приняли в студенческий кружок я благодарна и судьбе и Владиславу Ивановичу за то что он поддержал меня мой интерес любовь к этой профессии остался наставником на все годы и сейчас конечно я к сожалению его нет я с благодарностью Клавию Симу и мой дизайнерский букет подарок. Спасибо. Хотел бы выразить слова благодарности прежде всего организаторам этого мероприятия за приглашение и возможность здесь выступить. Отдельно, конечно, слова благодарности Усаву Ивановичу, которого, который является не только наставником и учителем в науке, но я бы сказал даже по жизни. Итак, казалось бы, что в этом интересного? Ну, хотелось бы так в рамках немножко вас разбудить, такого детективного расследования, результаты его сообщить вам, поскольку я сейчас вот здесь выходили в перерыв, мы с вами пока пили кофеем, а я обратил внимание, висит Владислав столе портрет и написано Sub Одно слово, существительное, действительно написано. Патологоанатом, существительное, слитно написано. судебно медицинское исследование, никаких ни у кого сомнений, однозначно полуслитное или, как говорят, дефисное написание. Так почему же патологоанатомический, э, кто в лесу, кто и по дрова? Обратили внимание, даже сегодня мы видели с вами написание. Итак, вот буквально месяц назад, два праздничка, у нас с вами был это Пушкинский день России, день русского языка. Я постараюсь у нас язык, это один из языков ООН, что требует, как сами понимаете, трепотного отношения к нашему русскому языку. Очень бы хотелось, чтобы так все было. Так вот, хотелось бы, как я сказал, провести небольшое расследование, как же пишется прилагательное, сложное имя прилагательное, от двух слов «патологическая анатомия». Ну, есть много вопросов в русском языке, очень непростой язык говорят, сложный, не потому ли мы так и с вами к нему и обращаемся. Дело в том, что, чтобы провести вот эти вот наши расследования с вами и установить, как же все-таки писать эти три слова, повторяю, три слова, да, патологическая анатомия состоит, из, или анатомия состоит из трех слов. Так, вот с точки зрения, возьмем четыре аспекта, исторический, наш современный, то есть фактологический, юридический, наконец, лингвистический. И, надеюсь, поставим с вами точку, раз и навсегда, в этом вопросе. Ну, значит, название у нас появилось фактически в XVIII веке. Кто-то считает Рокитанского, Рокитанского, да основателем, поскольку он как, именно как науку уже сформировал, она получила название по анатомии. Он издал вот такой вот трехтомник, который у нас в переводном издании в России был издан. Вот. И, э, повторяю, я очень буду э, краток, чтобы уложиться. И вот смотрите, провели исследование нескольких изданий до революционных, как же писалось. Вот посмотрите, это те издания, которые мне посчастливилось держать в руках, отсканировать и посмотреть. Вот эти издания, 905-904 год, со слитным написанием патолого прекрасно видно. Вот другие издания где металлические исследования пишется полуслитно. Это 1898-1901 год, то есть вот единообразие мы с вами видим нет. 1893 тоже полуслидное дефисное написание. Это правда по животным, но сути не меняет. 1913 год. После революции, советский период, было единое. Слитное, да, то есть я хотел сказать, что, как видим, да, не было единообразия в то время, писали, как могли, вот, значит, Абрикосов, Давыдовский, вот, пожалуйста, издание советского периода, 29-й год, 38-й, все слитно, все, с 17-го года пошло единое, казалось бы, образие, слитное написание, другого вы не найдете, вот еще, пожалуйста, Давыдовский, 36 слитное написание, а, здесь интересно, чем это издание. Вот здесь штамп, не знаю, насколько видно. Так, сейчас попробую нажать кнопочку. Говорит, вот видите, здесь патологическая анатомия институт. Институт патологической анатомии. Ну вот, многократно издававшийся струков. Везде служба, патологическая анатомическая служба в СССР, И 90-й год, последнее, что было перед нашими катаклизмами а, отечественными. <свят> написание, слит. нужно, и смотреть, и брать все за основу. 80-й год, извиняюсь, написание опять естественноследное. А энциклопедический словарь это подтверждает, повторяет патологический музей, патологическое отделение и так далее, и так далее. Пока ничего вроде сложного и интересного нет. Под до 2011 года, вот ведущие специалисты в области патоанатомии, как Турский Дорокеанс, пожалуйста, да, везде написано патологоатомический диагноз, написание, так. юридическая сторона, переходим. Несколько приказов по службе было, 81-83 год, вот, пожалуйста, по развитию патологоатомической службы, вот, 88 год, об организации патологических бюро, которые через 30 лет, наконец-то, снова подняли вопрос, вы знаете, в прошлом году в Госдуме, в, в марте месяце снова поднялся вопрос об организации извините, патологических бюро. И впервые раздельное написание у нас появилось в постановлении правительства, все-таки это серьезный нормативно-правовой акт. Восстановление правительства, которое связано с пенсионным обеспечением. Вы сами знаете, некоторые проходили через это. Что значит какие-то э, мелочи в написании, в чем-то, в отделении, в названии, еще в чем-то. И как это отражается на пенсии. Некоторые, я знаю, даже через суды ходили и доказывали свое право на льготную пенсию. Все, поставило вроде правительство четкое написание. Минздрав, 10-й год. Ну вот, что в умах наших специалистов, особенно районного звена, после этого будет? У любого ошибка нервной деятельности файл замкнутся сразу, да, в головах? Слава Богу, наконец-то, федеральный закон, ну куда уж выше, ну куда уж дальше. 67 статья. Нельзя не заметить 7 раз в статье упоминания патолого-анатомический через дефис. Все, запомнили. Больше не будем. И проведение э, анатомических исследований, то есть операционно биопсийный материал. Все, заканчиваю, да? Сейчас. Минтруд у нас еще есть, оказывается. В 2014 году он написал об установлении Тождества, когда люди косяком пошли в суды, сказали, смыслового значения не имеют. Ну ладно, объяснил, все, не имеет смыслового значения. Все, сам должен делать выводы с федерального закона. Опана Продолжение следует. Минтруд. Все, посмотри. И, наконец-то, 18 год, стандарт наш, профессиональный, куда уж тоже, казалось бы, многократно, десятки раз, слитное написание. Два министерства издают свои приказы, Минюст все их утверждает. Одно министерство считает так, второе считает так, что считать нам с вами. Да? как я написал, думать, как писать, или все-таки писать не думая. Казалось бы, чего утверждаться. Вот у нас аналитические доклады ежегодные, шикарные, подробные доклады делаются, да, начиная с 2011 -го года. Вот патологиотомическая служба именуется ведущими специалистами СЛИДНО, на следующий год патологомическая служба уже раздельно. 13 2013-2014 годы. Два ведущих издания, национальные издания по судебной медицине и патологической анатомии. 11 14 год. Но если уж здесь так рекомендовано, так что нам грешным-то остается делать? Все-таки писать как федеральным или как национальным руководством. Как Минтруд или как Минздрав? Съезд патологоанатомов кстати, вот тут статья есть, коллеги, да? Анализ деятельности баталотумической службы региона, например, Удмурской. Ну ладно, Удмурская с маленькой даже написали. Я думаю, это не авторы, а редакторы. Так вот, ссылаясь на федеральный 323, пишется, опять же, смотрите, это как? Ссылка на статью 67, ссылка на 60.. Извиняюсь, извиняюсь, возврат не работает. Даже не отработает. Это я так. Вот 67-я статья и 54-й приказ, он не так называется. С дефисным написанием все. Наконец-то, вот только что каска не высохла, типографская. Наконец-то у нас издание вышло с дефисным написанием. Ах. В прошлом году Госдума переписывается с Минздравом. Государственная Дума, само слово, думать должна, да? Которая заботилась нашей службой, собрала круглый стол и рассматривает деятельность какой-то, видимо, другой все-таки патологотомической слитно написанной службы. Может, это другой или тоже, я не знаю. Только что пленум, только что пленум. Здесь участники, а, уже пришли, были участники. Ну, это как? Ну, вот теперь последний, четвертый аспект. Давайте все-таки у лингвистов спросим, как быть? Словарь трудности 81 год. Вот так рекомендуют писать. Ну, 81-й год, повторю, не, 200, не 2011 -й. Значит, следующий год вышел словарь слитный или раздельный. Вот здесь, что мне очень нравится, посмотрите, патогистологический да? пишется слитно, патологогистологический, да, сложное, прилагательное, дефисное, потому что лог, логос. Вот что. Так да? аналогичный патологоанатом, патологоанатомический, патологофизиологический, морфологический и так далее, и так далее, и так далее. Вот это словарь. Правильный. И он объясняет, он объясняет, что сложные прилагательные, образованные от существительных, пишутся, пишутся, Суще, существительные пишутся слитно, сложные прилагательные раздельно, с нулевым, вот, с нулевым суффиксом. Вот они хотя бы объяснили, не просто поставили точку, знаете, вот я сказал все, доктор сказал, но, значит можно. Нет, они попытались объяснить, вот он, русский язык. И, наконец, ставим точку. Есть у нас шикарное издание, академическое шикарное издание, многотонное, русские орфографические слова. Недавно вышел 2017 год, на основе его комментарии вышли орфографические комментарии, 200 тысяч слов, такого у нас еще в России не было издания, которые, которые четко и однозначно прописали в параграфе 50, пятое правило, как же нам с вами писать. Вот, пожалуйста. Второе слово анатомический, имеет самостоятельное значение употребления, значит лога в первой части, там где лога, пишется раздельно. Патолого- анатомический, патолога гистологический и так далее. Вот это значение может быть очень велико, потому что, если уж мы с вами, уважаемые доктора, пишем отношение такое к слову, то, наверное, стоит задуматься. Я вам скажу, что в одних и тех же зданиях, кстати, на пленной программе первого дня было через дефис написано патологоанатомический, второй слитно. Устав. Представьте себе устав, в котором бюро написано патологоанатомический слитно, а отделение в его составе патологоанатомический через дефис. Это я не придумал, это есть. Позавчера зарегистрировали наконец-то все раздельно. Всего понадобилось год, чтобы убедить о полуслитном или дефисном написании этих прилагательных. То есть это не на ровном месте, не просто так от скуки, а это, вот это имеет практическое значение для того, чтобы внести изменения в в течение года. Вот такие вот детективные изыски были нами осуществлены. Уважаемые коллеги, спасибо вам за внимание. Для данной, данный слайд наглядно показывает, как стандартизация влияет на управление временем. Выполнение процедуры позволяет предупреждать риски. Там, где нет стандартов, не может быть совершенства. Нет слова Саки Имай, основателя института Кайзин. Требования к СОПам описаны в различных стандартах. Рекомендуется использовать только утвержденные актуальные версии СОПов, разрабатывать и проверять СОПИКационным персоналом, обеспечивать доступ, сотруд... доступ сотрудников к СОПам и э, другие мероприятия, которые здесь изложены. В бюро у нас разработаны 13 СОПов, на этом не заканчивается, то есть на каждом этапе есть четкие требования по санитарной обработке для того, чтобы у нас на каждом этапе цикл был завершенный. И с одного этапа на другой все вот, вот, грязное истинно и, и не переходило. Одним из нововведений введений в бюро, условно внедрением системы менеджмента качества, стало оснащение подразделения, оборудованием и техника сверх нормативного стандарта. Это сумки укладки экспертов дополнительно оснащены медицинскими масками, гигиеническими салфетками, дезрассорами для обработки инструментария, салфетками для обработки инструментария, пакетами для использованных медицинских перчатки, и других. Имеется предусмотрена спецодежда для на место происшествия, зимние и летние формы, служебный автомобиль для субтитры экспертов, также предназначен, которые используются для доставки объектов в лаборатории, ну и также для доставки экспертов. В Казани используются секционы с десятикратным воздухообменом, Водинарный воздушный поток имеется, запахов нет, очень удобно значит, отремонтированы стены и полы. Не секрет, что секционы это место повышенной влажности. В результате воздействия воды капель отходит. Приходится часто обращаться к строителям для того, чтобы подклеили. В данной ситуации, конечно, стены нас спасают. Мы можем провести дезинфекцию, орошение, дальше промыть, просушить и провести все мероприятия. И никаких последствий для нашей стенополоски, никаких щелей нет, никуда ничего не затекает, запахов нет. В общем, очень комфортная среда для работы сенатолога. Холодильная камера оборудована антибактериальным ультрафиолетовым рециркулятором, обыдным с фильтром. В помещении создано равномерное освещение, герметичность и температура поддерживается на всех участках одинаково. Также проведен ремонт в основном здании бюро, также начатся провед... ремонты структурных подразделений в районах, созданы дружелюбные цвета, в том числе и детская комната, имеется и солидный выход для пострадавших близких родственников-покойных а также других посетителей. Отдельная входная группа для конвоюруемых, для предупреждения их побега и исключения неприятных контактов, когда имеется, когда возможность встречи подозреваемого и пострадавшего. Что вы самка главное? Это потребители и сотрудники. С целью оценки удовлетворенности качественной работы учреждений среди потребителей периодически проводятся анкетирование и опросы. Проводится совместное совмещение по актуальным вопросам организации производства экспертных исследований. По результатам анкетирования вносится коррективы в работы бюро а также совершенствует взаимодействие между потребителями, заказчиками услуг и нами. И, конечно, наша задача – превосходить ожидания чтобы наши потребители услуг, это и правоохранительные органы, а также физические лица, которые приходят получить тела для погребения, остались довольны, представляемыми результатами нашей работы. Мы все знаем, что ответственность за организацию производства судебно-медицинской экспертизы, ответственность за производство лежит на заведующем отделении. Владелец, он является владельцем процесса, обеспечивает бесперебой на работу подразделения. Сотрудников оборудования, прием передачи объектов, исследования, обеспечивать сохранность вещественных документов, медицинских, а также медицинских документов. Сотрудники Киев-Бюро важнейший ресурс учреждений, генерирующий главную производственную ценность. Это заключение эксперта, а также трупы, которые мы выдаем родственникам. Качество и сроки экспертиз востребовано потребительным. Но в то же время основной задачей является защита здоровья и жизни работников обеспечение безопасности, безопасности деятельности учреждений. Это главная задача руководителя экспертного учреждения. И только при ее выполнении возможно эффективное достижение поставленных перед учреждением целей цели. И в бюро у нас все структурные подразделения поддерживают, поддерживают требования системы менеджмента, ставим совершенству свою, свою работу, чтобы было комфортно находиться в бюро. Мы в бюро живем, приходим, Раньше восьми, уходим порядка 5 пять часов вечера. И, конечно, создание благоприятных трубей очень важно для нас. И мы все на то, чтобы создавать комфортную трубе в И в связи с рассматриванием проблемы, мы качества качество по организации производства экспертизов. Мы планируем в следующий год, в юбилейный год 70 нашей создание нашей службы, провести конференцию, Конференция будет посвящена актуальным вопросам повышения эффективности деятельности экспертных учреждений. Приглашаем вас принять участие. Информацию дополнительную мы еще направим. Поэтому благодарю за внимание. Спасибо, Розалия Анунировна. Прекрасный доклад, прекрасные фотографии из прекрасного бюро. Есть на что равняться. Действительно, ну а соответствие стандартам ИСО 9001, это действительно очень-очень важно. Даже образовательные организации сейчас тоже туда вливаются. Я скажу, что вот и наша академия имеет такой сертификат. Нам скоро предстоит ресертификация. мы, как говорится, боимся, удастся ли нам выполнить вот эти требования, потому что они там достаточно жесткие. То есть, ну на самом деле это важно. Есть ли у нас еще желающие выступить? В таком случае наша конференция подошла к концу. Огромное спасибо всем, кто пришли. Огромное спасибо нашим коллегам, которые приехали из других регионов. Но У нас с ними на вечер еще есть определенная программа. Вот. Большое спасибо нашему центру.